Гуророронок Грухенна Ивапумана, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Пурна, Горю гости боти. Гошти боти. Шила бакти сидханта сарасвати. Госвами Тако... Такор сказал, мы находимся в этом материальном мире всего на пару дней. За очень короткий промежуток времени мы должны обрести благо, благодаря которому в следующей жизни мне не придется претерпевать те трудности, с которыми я столкнулся сейчас. Шелпхупат также сказал, что человеческое рождение крайне редко. Помимо этого, мы... оно, оно дано нам всего на пару дней. Если мы неправильно используем отведенное нам время, кто знает, выпадет ли нам еще шанс, если мы потратим даже... Долю секунды напрасно, может быть, именно в этот момент я оставлю тело, и в таком случае я не смогу обрести благо. Что означает тратить время? Означает отсутствие связи с Гуру и Бхагаваном that is the most vital thing. there is no scope that I can Бхагавана. Гуру no, no scope, I can forget Бхагавана. No scope. Мы не course. должны забывать гуру, ващналов и Бхагавана для того чтобы постоянно находиться в связи с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, то есть именно это является целью Баджана. И благодаря этому легко уйдут все анархии и неблагоприятные качества, благодаря памятованию о Гуру Вишнавах и Бхагаване. And -shuddhi. И проявится I mean, мое истинное level, я, если же я не достигну уровня Ашудды, сатвы. при этой жизни у меня будут большие проблемы. Мне придется рождаться вновь, опять идти на риски. Какое рождение я обрету, что будет со мной. Нет никакой уверенности в том, что это будет действительно благоприятное рождение. В Расамре Тасинду Рупагасвамипад пишет многое об этом. Силапрахупад говорил, что те, кто полностью посвятили себя лотосным стопам садгуру, смогут достичь абсолютное благо в полном смысле этого слова. Но если мы частично предались, частично отдаем, мы не сможем обрести абсолютное благо. Кто такой настоящий Гаудия Вашнав? Каково определение? Гаудия Вашнавливая не считает, что бы то ни было в этом мире своим. Возможно, он очень образован, обладает богатствами. Возможно, у него много учеников. Возможно, он физически силен, но подлинный вайшнав. Гауди, Вашнаб никогда не считает это своей собственной заслугой и не присваивает это себе. Он считает, что все, что у него есть, приходит из изначального источника. Он осознает, что все, что происходит, все, что моя проповедь, все осуществляется при помощи энергии, которая не сходит от Господа, от лотосных стопор, от Харани и нитиананды. Если человек принял прибежище садгуру, к примеру, такого, как, как Прабхупад, внешне. Okay. Okay. No Хорошо, но встает вопрос. Присваивает ли он что-то принадлежащее ему в себе? По милости. Гурупада Падмай можно достичь абсолютного покоя. Когда уходит жжение сердца, когда уходит пламя, и сердце обретает полное умиротворение. В действительности с беспокойным сердцем рассказывать харикатху невозможно, соответственно, невозможно помочь дживам. Без абсолютной гуру-крипы невозможно по-настоящему совершать Гуру Севу. Под Гуру Севу подразумевается Харикадха, написание статей, переводы. Если мы посмотрим на подлинного Вашнава, мы обнаружим, что он всегда счастлив, поскольку ему, у него нет никакого осквернения. Он полностью чист. Когда есть нужда в чем то когда есть желание чего-то, приходит, неудов... приходит неудовлетворение, недовольство. Но ващнав ничего не хочет, поэтому он вечно умиротворен. Гуру ничего не хочет от меня. Надо понимать, что даже когда Гурупад Падма наказывает, тем самым он проливает свою милость. Если Гурупад Падма наказывает меня, ругает меня, а я хочу отомстить ему за это, это не есть баджан. Сейчас мы находимся в плачевном состоянии. Ведь мы не готовы совершать служение, если наши корыстные интересы не удовлетворяются. Если Гурупад Падма не считает так, как считаю я, пока Гурупад Падма считает так же, как я, я готов следовать ему, но когда происходит обратное, я готов оставить его. Итак, все начинается с непослушания, с отступления от учения Гуру Дева, отступления от миссии Гуру. Это первый признак падшей души, того, кто не является преданным. Затем начинается соперничество. Если Гурупад Падма может это делать, то почему я не могу? этому признаку мы можем точно так же отличить глупца от того, кто в действительности является Майвадией. Он не осознает, что гурупадпадма Падма занимает абсолютную платформу, он самосияющий. И, соответственно, он может делать то, что не могут делать обычные дживы. Это материальная концепция. То есть so, такой ученик смотрит на гуру с материальной точки зрения, и поэтому он пытается соперничать с ним. А затем открытая борьба с гуру. Третий пункт — это открытая борьба, открытое сражение с гуру. Это то, что происходит сейчас в обществе. Мы хотим прославлять Гуру Варгу. Прабхупат лично сказал, что те, кто пришли ко мне, были избраны Гуранга Махапрабу для того, чтобы исполнить служение. Так как мы можем говорить о том, что они не являются подлинными вожнавами, они бриллианты, они звезды на духовном небосклоне. Они настолько могущественны. Каждый из них могущественен. Могущественен настолько, что один такой вишнаб, вишнаб, вишнаб, вишнаб может сотрясти вишнаб. весь мир. К примеру, Госвами Махарадж, Кешава Госвами Если нет Мацария, если у меня нет Мацария, если нет зависти, я, естественно, буду прославлять мою Гуру Варгу. Если же зависть есть, я этого делать не смогу. Наратамдастаккор пишет, что все качества, все негативные качества можно задействовать в Харибаджане, Кроме одного, Мацария, если есть зависть, она полностью разрушает человека. Потому что Мацарью можно сравнить с раком. Она полностью съедает человека, поэтому народ Амдастакур не находит применения зависти в преданном служении. Очень часто Шиллакешев Госвами Махарадж говорил, «Мой духовный брат Госвами Махарадж, Бона Госвами Махарадж». Потрясли весь мир. Он говорил так, потому что он не завидовал, у него не было зависти. Он прославлял их. К сожалению, из-за зависти приходит конец стандартам Гаудия-Вашнавизма. Прабхупат предсказал, что вы сжигаете свою удачу. Я наблюдаю, наблюдаю ваше будущее. Вы поджигаете свою удачу, свое благополучие. Вы так, так, так разумные, как вороны. Вы сами сжигаете свое благополучие. Прабхупад хотел даровать всем нам благо. Всем тем, кто следует ему. Но Бадха, живые, не способны принять это благо из заложенного эго. Итак, сегодня в Яса Пуджа, моего Гурупада Падме, Сарангага Саранга, Гасвами Махараджа. въяса-пуджа. Кто может ее совершать? Вы? Кто может совершать ее совершенным образом? Правхупат объясняет, что Майвади проводят очень роскошные въяса-пуджи с большим энтузиазмом, Тратят тысячи, тысячи рупьев. Но их в Яса-пуджа — ничто иное, как лицемерие. На самом деле, каждый из них стремятся организовать в Яса-пуджу в свою честь. Поблизости жил Вайшнав, который уже оставил, оставил тело. Он завещал, после моей смерти сожгите мое тело. Как человек Бабджи Мухараш сказал, после моей смерти меня, мое тело привяжите к телеги и прокатите, протащите его по земле, по всей святой дхаме, а потом выбросьте в гангу. Это невероятное смирение. Нам необходимо точное знание, чтобы понять, пользуясь которым, мы сможем понять, кто лицемер, а кто подлинный вашнав. Пратишка такая вещь, что мы хотим даже после смерти, хотим, чтобы нас уважали и почитали. С внешней точки зрения я могу выглядеть как саду, но сердце полно грязи. Как это можно сравнить с раком или лепрой? До тех пор, пока вы. Не обретете стопроцентную любовь к Гуру Вишна, вы не сможете прославить их. Если у меня нет любви и привязанности к Госвами, Махараджу, я не смогу прославить его. Максимум, что я смогу сделать, так это 10-15 минут рассказывать сухую философию, но это не и есть прославление. Точно так же, как если мое сердце свободно от зависти, если там нет мацари, я смогу проставлять Прабхупаду. Но не смогу. Итак, Майвади лицемеры, поэтому их в Ясапуджа не подлинно. Они выискивают недостатки в Гуру В Ясадеве. Они указывают на ошибки Вясадева. Если у них такое отношение к нему, то каков смысл во всей курупудже, которую они проводят? Шанкарачарья открыто говорил, что Вясадева тут совершил, в этом месте совершил ошибку. Так если я вижу, что мой гуру несовершенен, как я могу провести ему подлинную гуру пуджу? Именно поэтому мы заключаем, что это гуру пуджа не настоящая. Сегодня, сегодня мы пытаемся провести подлинную гуру пуджу. Возможно, у нас нет сладостей, нет пира. Тем не менее, мы пытаемся сделать это через Харикатху, которая снизойдет с трансцендентного мира. Изначально его имя было Атул Кришна Бандхападяя. Атул Чандра. Атул Кришна Атул Чандра Бандхападяя. Атул переводится, означает тот, кто несравним, уникален, непревзойден. Он родился в Банкуре. Это область в Бенгалии. Он был из очень возвышенной семьи. Настолько возвышенный, что сам Прабхупат прославлял его за его происхождение. Правхупат написал огромное большое письмо, в котором говорил, что Госпами Махараджа обладает несравненной преданностью и ученостью, его познание его Гурусева несравненное. Впоследствии Шрила Прабхупат дал ему имя Бхакти Саранга Гасвами Махарадж, когда он получил саньясу. Саранга означает пчела, которая постоянно собирает мед с цветов. В первой главе «Бхагаватам» Шукадев Госвами рассказывает Харикатху, а Санакади Рише задает ему вопрос. Почему Парикшит Махарадж не убил Кали? Он мог сделать это очень легко и не было бы никаких проблем. Был бы кали и конец всем проблемам. Шукадевга с вами ответил. Парикшит Махарадж не был обыкновенным человеком. Он Маха Об этом говорится как минимум в трех местах Шримад Бхагаватам. Каковы признаки Маха Speaking, this Их много. говорит, махарадж собирал пыльцу с цветов, собирал нектар с цветов. Но не яд, мы знаем, что в цветах содержится как, как нектар, так и яд, и существует насекомое, которое собирает именно яд, но пчелы собирают лишь нектар. И те, кто приходят к гуру с неискренними намерениями, собирают яд, и поэтому их сердце полыхает пламенем зависти. Они должны бы получать нектар, получать мед, но этого не происходит. Кришнадас Кавирадж Гасвами пишет, Prahat, Tarin Nana, Matho Brayam, Baptusid Dantu Sagra. Again, another sloka. Си Chaitanya Padambuya Madhupe Bhyo Namonamaha. Try to understand. I am not going to make any other philosophy. Under Guru Bhava. He's speaking. See Chaitanya Padambuya Madhupe Bhyo Namonama. Khatanchit Aswara Jesan Shapitad Gandavak Bhakti. Try to understand. We are going to glorify Мы прославляем и поклоняемся тем, кто, как пчелы, летают вокруг лотосных стоп Гауранги Махапрабху и стремятся извлечь нектар. Всех спутников Гауранги можно сравнить с такими пчелами. Они находятся будто бы в пьяном дурмане. Те, кто напились амриты, подобные пьяницам. мадхавендра Пурипад, Шанкар Бхагаван, их глаза полузакрыты, они находятся в таком состоянии. Они не обращают внимания на окружающий мир и сосредоточены лишь на лотосных стопах Господа. В Бхагаватам сказано, что тот, кто... Тот преданный, который выпил слишком много а амриты, становится подобен пьянице. Они не могут, они уже не могут говорить, толком говорить, сидеть, ходить. В таком состоянии находился Мадавендра Пурипат, Ишвар Пурипат, Гауранга Махапрабху, и представитель нашей Гуру Варги. Так, Саранга ⁇ это тот, кто извлекает главное в Кали-Юге. Помимо всего в Кали есть... Нечто главное. Это особое качество века Кали. Как говорит Шукадевга с вами, Кали полно несовершенств. Это век противоречий. Всюду. Сражения, ссоры. Посмотрите, как живут собаки, когда забегает одна собака на улицу, на которой живет другая собака, они начинают лаять друг на друга. И мы подобные таким собакам чистый преданный приходит, чтобы рассказывать Харикатху. а я возмущен этим. Почему вы приходите в, в то место, где проповедую я? Почему я должен терпеть ваше присутствие? К примеру, наш Сидданти Махарадж, по благословению Прабхупады, он смог опубликовать... В своей харикатхе он говорил, что мы подобны с собакам, даже хуже. Он говорил, что чем Он говорил Я слышал. Он говорил, мы как собаки сражаемся за выживание. Но для чего? Для чего мы ругаемся друг с другом? Мы же люди. Вы саду. Вы себя представляете, вы всему миру представляете себя как саду. Но ваше поведение показывает, Полностью обратное. Это слова Шиласиданти и Махараджа. И собаки, вот эти самые собаки, смеются. Мы с собаками деремся за хлеб. Но каков смысл в вашей борьбе друг с другом? Это говорит о том, что наше положение хуже, чем положение собак. Саду безграничен, он не относится к какой-либо стране. Неправильно сказать, что Прабхупат интернационален. Он, он не принадлежит ни к стране, ни к организации. Но наше положение настолько Падше, что зная, что перед нами чистый преданный, мы на этом разводим политику. Майвадская философия. Наслаждайся, бери от жизни все. Слышали о Чарваке? Человек по имени Чарвак. Он давал следующее наставление. Кто знает, что произойдет после смерти? Сожгут вас. Поэтому покупайте ги. Нет у вас денег? Тогда занимайте. Занимайте деньги любой ценой. Получите это ги. То есть иметь в виду, что пока вы живы, надо брать от жизни все. Нужно наслаждаться. Нет у вас денег на наслаждение. Займите, кто... неважно, что будет после вашей смерти. Кто будет отдавать эти деньги. Сейчас наслаждайтесь. Именно так мы живем. Мы на самом деле его ученики, ученики этого человека, потому что мы следуем его наставлениям, этим принципам, абсолютно материальным. Итак, в Ясапуджу не могут проводить Майявады. Шрила Бхакти Саранга, госвами Махарадж, подлинный Саранга, потому что он никогда не стремился отыскать яда, отыскать яд в лотосных стопах гуру. То есть он не выскивал. Он подобен спутникам читания Махапрабху, которые вечно летали в стоп чтобы пить нектар. когда this, animes, Обыкновенная собака, уличная собака, приходит в соприкосновении с пчелой, она может вдохнуть нектар, который насобирала пчела. То есть, другими словами, даже собака может насладиться нектаром лотосных стоп Гауранги Махапрабу при помощи пчелы. Это говорит о том, что даже какая-то собака лучше, чем я. Кинжалка мишто тулуси макарандвай. Санаса виварена чакар тешам шамшовам акшара юшаму пи читтатом. What is nice. Тасшаравиндана нанасча падаравиндву тулуси макарандвай. Чатуша, Цветы и чандан были предложены лотосным стопам Господа на И Чатуршан, когда, когда перед ним предстал Бхагаван, вдохнул чандан, запах чандана с лотосных стоп Господа. То же самое является Господь Читание. Вдохнув аромат просада, он стал как адурманиный. То же самое говорит Радхарани. На Радхаштаме я буду говорить об этом более подробно. То же самое говорит Радхарани. «Как я могу жить?» Лолита, Вишакха, мои глаза хотят слышать Кришну, мои глаза хотят смотреть на Него, мой нос хочет вдыхать Его аромат, руки хотят прикасаться к Нему. И все это одновременно... Это описано в читании Чиритамрите, но у нас нет времени ее читать. Мы заняты. Заняты моей. Но время у нас есть для противодействия, для борьбы, когда один Махарадж борется с другим, но Радхарани говорит, что одновременно все мои органы чувств разрывают меня, и тянутся к Кришне. Я умираю. Это невыносимо. Итак, даже дворовая собака может насладиться нектаром лотосных стоп, читанием Махапрабху, благодаря пчеле, но мы не можем. Сейчас совсем недавно Прабхупад покинул этот мир, а мы уже все забыли, забыли его учение. И только сражаемся друг с другом. Я знаю, что многие не понимают меня, не понимают, что я делаю, что я говорю. Вчера я сказал, что если вы забросаете меня, ботинками, тапками, я продолжу рассказывать Харикадхо. Но оскорбление моей гуру Варги я and не стерплю. Нужно слушать очень внимательно, чтобы понимать, контекст, почему я говорю ту или иную вещь. К примеру, Парвати хотела пойти на празднование в свою семью, на свадьбу брата. Шанкар-бхагаван не хотел этого, поскольку отец Парвати был враждебно настроен по отношению к Шанкар-бхагавану. Шанкра Бхагаван знал, что будет в будущем, и понимал, что если Парвати пойдет туда, то ей придется оставить тело. Она умрет из за этого. И точно так же Прабхупад видел прошлое, настоящее и будущее. Но он молчал. Давным-давно Прабхупад знал, что будет происходить сейчас. И точно так же Бхактивинот Такур. В 1915 году он писал, описывал нынешнее состояние общества, будущие поколения. Что говорить об Аксенотта Я могу показать, как Джива Госвами предсказывал это. Дакша, Then, отец living, Парвати оскорбил Шивджа Shiv, Но она настаивала. Она хотел, хотел, все равно хотела пойти. So, к своей матери и отцу, Он говорил, что я люблю свою мать, люблю Шанкар Бхагавана, но люблю и мать. Итак, мы не должны слушать критику в адрес ващнавов. Если это произошло, мы должны оставить тело. Первое. Первое говорится, что необходимо сделать, когда кто-то критикует Вайшнава, необходимо отрезать ему язык. Это говорит сама Деви. Если это невозможно, или второй вариант, можно немедленно оставить это место, покинуть это место. Ведь. Тот, кто слушает критику в адрес Гаудия Матха и преданных, отправится в ад. Это сто процентов. Сидя на висасане, они заявляют это. Даже он может ничего не говорить, просто слушает критику. Какие-то слова на вроде «Гаудия Матха, бесполезен», «бессмысленен» и так далее. Итак, Деви говорит, либо «покиньте». «Покиньте» — это место, место, где вы услышали критику, либо вы должны оставить свое тело. Именно это она и сделала. То есть это тот процесс, то, то, что предписано, что сказала нам сделать Деви, Парвати Деви. Это ее наставление оставить это место или оставить тело. Таким образом, даже те, кто получили общение с такими возвышенными саду, как Госвами Махарадж, как Шидар Госвами Махарадж, лишь соприкоснулись с ними. Даже собака может получить возможность обрести лотосные стопы Гауранги. Так даже дворовая собака может получить может насладиться нектаром лотосных стоп Гауранги. Вспомните собаку Шивананда Сены, она достигла лотосных стоп Гауранги. Сарангаиву Саранга Иву Для того, как получить саньясу, Его звали Апракрита Прабо. Это имя также да, дал ему Прабхупад. И она указывала на то, что он не материальный человек. Это указание на. То, что он трансцендентенен. Гуру и Ващнавы трансцендентны. Есть те, кто в этой жизни достигли, обрели возможность соприкоснуться с великими вашнавами, но такие личности, как Госвами Махарадж, пришли из Духовного Мира. Они вечные спутники. Этому есть несколько... Есть указания. Есть указания. еще special power of Гурубайшна Бхагавана. It is written for Bhagavan, but Ravatshahat can apply for Гурубайшна. Maybe Ramachandra can come in this material world, playing the role of human being. And the role of human being. приходил в этот мир и играл роль обычного человека, читания Махапрабху. И много тому примеров, но что с того? Они не являются material? обычными людьми. Я уже писал на это Abduction, all mysid, the abduction of myshid. And Krishna's Antot Dandula, all Mayamoy, one kind of magic spell. Sure. One kind of magic spell. Mahapur speaking to Sanatana. So this rope you should remember. Though Bhagavan coming, but still Bhagavan is appractive. Несмотря на то, что Бхагаван не сходит в этот материальный мир, он не перестает, не меняет свою трансветную природу, он опракрита. Когда Джагай ударил Нитянанду, у него пошла кровь. Это всего лишь спектакль. Итак, то, что Прабхупат дал имя Шрисаранги Господин Махараджа "Пракрита Прабху», говорит о том, что он подчеркивал его трансцендентную природу. Несмотря на то, что гуру и Вайшнавы не сходят в этот мир, у них нет никакой связи с ним. Может быть, с внешней точки зрения и кажется, что они якобы страдают, притеплевают трудности, но это не что иное, как игры. Ведь в Бхагаватам сказано, что у Гуру, Вашнав и Бхагавана нет никакой связи с Майей. Майя не касается их. Шила Бхакти Прамот Пури, Госвами Махараш, с внешней точки зрения, выглядел как очень бедный саду. Сказал, что у него совершенно нет денег. И так оно и было, с внешней точки зрения. Или Шила Щидар, Махараш, являл лилу болезни. А народам даст такой вообще проявил э, лилу, будто бы его парализовало. Но если мы не поверим Гуру и Вайшнавам, если мы усомнимся в них, кто знает, что с нами произойдет в следующей жизни? Может быть, мы родимся в Африке, а может быть, еще где-то. Мы идем на огромные риски. Но это глупо. Ведь сейчас у нас в руках драгоценная возможность, золотой шанс. Мы не должны идти ни на какие компромиссы до своего последнего вздоха. Абсолют есть абсолют. Тот, кто не принимает обычную правду, мирскую правду, если они лгут, как можно ожидать, что они примут истину абсолютную? Если они готовы лгать, чтобы защитить свои интересы, свои незначительные интересы, уверяю, что это моя библиотека, мой храм. Так как же можно ожидать, что они примут абсолютную истину? Абсолютная истина не дешевка. Это не дешевка, до которой можно дотянуться и сорвать. Для того, чтобы ее обрести, необходимо прибегнуть к помощи чистых преданных, принять их прибежище. Ну как понять? Кто может с точностью сказать, что с Ши, Госвами Махарадж и другие представители нашей Гуруварги Варги, довольно много? Но важен тот факт, что если вы не обретете стопроцентной милости Гуру и Вайшнавов, вы не сможете переварить, вы не сможете осознать шастры, всю ситханту шастр, можно изучить много шастр. Есть деньги, можно купить книги. Но это не говорит о том, что вы сможете обрести сознание. Ведь осознания обретаются лишь благодаря благословениям Гуру Варги. А они благословят тогда, когда будут довольны нами. Итак, без милости чистых преданных невозможно усвоить, переварить шастры. <coughs> Гuru is not going to take any bribe from anybody. I have taken bribe, so I have to give to him. Not that. Guru is not blind. You cannot buy Гуру не, невозможно подкупить. Он трансцендентен. Тот, кто обрел Гуру Kripa, Guru Kripa. По деяниям того, кто обрел Гуру Крипу, можно понять, что он действительно ее получил. В действительности это осознают лишь подлинный ученик и сам Гуру. То есть если Гуру наделяет своего ученика милостью, это может осознать лишь сам ученик. Третьего в этой цепи не существует. И, конечно же, этот ученик не будет заявлять, что я получил милость Гуру. Он будет хранить это в тайне. Ведь когда мы получаем какое-то богатство, мы стремимся спрятать его от глаз, от посторонних глаз. Если вы получаете участок земли в подарок или каким-то образом. Вы же не будете об этом печатать в газете. Или если вы обнаружили клад. Вы же не будете на телевидении об этом заявлять. Итак, тот, кто по-настоящему обрел милость, гуру, не будет кричать об этом. Если даже не будут упоминать его а имя сша, в списке учеников этого гора, он не будет протестовать. Мадавендра Порипат не хотел Лапхи, Пуджи, Пратиштхи. Точно так же Госвами Махараш не хотел ее. Итак, если гуру наделяет своего ученика милостью, подлинной милостью, это можно понять по деяниям ученика. Сколько любви было у Госвами Махараджа к своему духовному учителю, к своему гурупаду Падме к Шили Это можно было увидеть по его делам. Он был вынужден жениться, видя страдания матери, его отец, отец Саранги Гасай Махараджа, ушел, он работал на железной дороге. Его Директор был очень доволен успехами на работе, на службе. Он встретился с Прабхупадой на станции, пригласил в свой дом, устроил большой пир. Прабхупад рассказывал Харикатху, а затем он решил посвятить всю свою жизнь чили Прабхупаде. Когда Господь Махарадж прибыл, прибыл в читание матху он увидел, что идет стройка, но не было денег. И после того, как рабочий день Господь Махараджа подходил к концу, Он собирал so, like, so lodi, уголь so для coal. строительства храма. Никто сказать «нет». Потому что как принц. Если вы если не может Господь Махарадж был очень I располагающим have. к себе личностью. Саранга Господь Махарадж, после того как он выдал замуж свою дочь, взял жену и все, что у него было, пришел к Прабхупаде и сказал, все, что у меня есть, я прихожу к... То есть я пришел к тебе, предаюсь тебе. Он обладал глубокими познаниями языков, знал санскрит, английский, очень хорошо знал английский. Так что профессора из Оксфорда были впечатлены его знанием английского. Знал хинди, бенгалия. И так он, по желанию прохопады начал проповедовать. А Пракрита Прабху и хайгри в Брамачаре проповедовали и собирали пожертвования и тем самым покрывали расходы читания Матха. Прабхупад был очень доволен Госвами Махараджам, потому что помимо всего он редактировал читание Патрику Бхагавата Патрику. они были главной поддержкой финансовых расходов Мадха Госвами Махарадж собирал пожертвования для парикрамы. все, что было необходимо для проведения парикрамы количество дала Риса, все это он yeah. обеспечил. А so, hey, you know, you know, so его совершенной Гуру Севе можно of рассказывать of часами. Big, big big Помимо big всего, он устраивал big, big seo, духовные выставки. Он, Хайгрива, Брамачари, Рамананда Прабу, впоследствии Шлащидарга, Свами Махарадж, являлись одними из ведущих проповедников и тех, кто собирал пожертвования для читания матха. В то время еще не было рекордеров, и невозможно было сделать аудиозаписи Харикадхи. К сожалению, у нас нет возможности послушать голос Прабхупады. Я хотел послушать голос Кешева Госвами Махараджи, но они не дали мне кассеты. Я хотел получить их и реставрировать, но они не позволили взять мне их. Они хотят, чтобы все это пропало, это демоническое настроение. Я обещал, что если вы дадите мне 5-10 кассет, я, у, у, я их исправлю, я их улучшу, отреставрирую и затем верну, но они, они не дали мне эти кассеты. Итак, в Аллахабаде проводили, проводили духовные выставки и впоследствии открыли храм. Благодаря усилиям Саранги Госвами Махараджа был открыт в храм в Наймишаране. Он совершал неслыханное количество служения. Однажды он, вечером он вернулся к Прабхупаде после целого дня служения. Увидел, как Прабхупад очень строг, очень зол, напряжен. Саранга Гасвай Михара ни с кем не разговаривает. спросил, в чем дело, Прабхупад? Почему вы сегодня так, в таком расположении духа? Я прежде вас таким никогда не видел. Прабхупад сказал, что говорить. Недавно приходили полицейские. Они начали спорить со мной, и я потратил на них два-три часа своего времени. Я потратил два 3 часа времени впустую. Я хотел провозгласить славу Читанию Махапрабху, но они не готовы были слушать ее. Они спорили, спорили, а потом ушли. И Гасвай Махарадж спросил, как звали того, кто приходил? Прохопат назвал его имя. И Гасвами Махарадж не сказал больше ни слова. Он напрямую пошел в дом этого человека. Он пришел туда и начал кричать, «Спускайся! Спускайся! ты совершил, Вы совершили огромную ошибку!» Вы не понимаете, кто такой Бхакти Сидханта Сарасвати. Вы не представляете, что с вами будет из этого. Он схватил этого человека и привел к Прабхупаде. Тот предложил поклоны, сел. Итак, то, что не мог сделать Прабхупад, могли, делают его слуги. То, что не может сделать Господин, делает его собака. Поэтому Бхактимонат Такур называл себя собакой своего Господа. Амитот-такур, мой господин, ее а твой, твой пес. Господи Махарадж совершенно не интересовался пратиштхой. Прабхупад послал его на проповедь в западные страны. Там он развернул широкую проповедь. И проповедовал так, что по сей день никто не может повторить подобное, потому что его благословил на это сам Прабхупад. Он является одним из драгоценностей Гаудиамадха, такой личностью, с кем никто не может сравниться. У Бангасвами Махараджи есть книга. Есть одна книга, которую, если вы почитаете, вы увидите, насколько удивителен его язык. Это не какая-то дешевая харикатха. Вашнава можно распознать. наблюдая за его харикатха, слушая его харикатхо. Увидите, насколько она тяжела, то есть, насколько она глубока. Каждое слово, произнесенное такой Личностью, обладает глубинным значением. У нас очень мало времени, чтобы говорить о незначительных вещах. Мы, у нас есть время лишь говорить о самом главном. Нет времени объяснять людям, вот следуйте кадышам, поститься хорошо. Нет времени для какой-то подготовительной проповеди. Надо говорить, четко говорить, открывать сокровища, которые принесли в этот мир. Бона Госвай Махарадж. Госвами Махарадж и так далее. Когда в Германии люди сказали, что не готовы слушать Харикатху на английском, Бон Госвами Махарадж выучил немецкий язык за полгода и начал проповедовать. И благодаря ему появился Саддананда Прабу. И Одного саддананду Прабу нельзя сравнить с крором нынешних преданных. Так помните, я рассказывал, Адваэта Гасай сказал, если ты сказал Харидастакору, если ты примешь просад в моем доме, это даже не сравнится с крором браманов, которых я мог бы накормить. Точно так же Садананду Прабу нельзя сравнить с тысячами, тысячами преданных нашего времени. Настолько возвышен он. Так как же можно забывать его, не обращать на него внимания? Каждая строка в том, что он писал, разжигает огонь в моем сердце. Можем ли мы писать так же, как писал Шила Шидар Госвами Мухарадж? Критиковать легко, но сделать что-то подобное? Итак, Госвами Махарадж с энтузиазмом проповедовал в западных странах, постоянно памятуя о Прабхупаде, держал лотосные стопы Прабхупады в своем сердце. Однажды в Англии ему сказали, Люди, слушатели, можете показать своего Бхагавана. И Госвами Махарадж сказал, приходите завтра, я вам покажу. Адокша Джавасту. Потом он подумал, как я в действительности могу показать, пообещала, как показать. У них веры нет. В этой стране у людей нет веры. Тогда утром Банагасвай Махарадж чистил зубы нимом, ни... веткой нимового дерева. И между тем на улице он увидел божество под деревом нима. И там было божество Адукшаджи. Увидев его, он расплакался. Он отбросил эту палку, принял омовение и обнял, обнял это божество. Он понял, что Богован предстал перед ним, пришел к нему. И преданные, которые требовали, чтобы тот показал им Господа. То есть он по показал это божество. Когда Господь Махарадж, Сошел с самолета. А есть такая фотография, что Госвами Махарадж сходит с самолета, в руках держит Божество. В Мумбаи он приземлился, и я видел эту фотографию. Госвами Махарадж, Шидар Махарадж, был такой случай, что не нужно было никаких мантр произносить, просто Шидар Гасвами Махарадж поместил гирлянду на божество, и тем самым божество уже, Бхагаван уже проявился в этом божестве, чтобы принять гирлянду от своего предного. Гослай Махарадж рассказывал очень возвышенную Харикатху. Он проповедовал в Оксфорде, Кембридже и так далее. Рассказывать Харикатху на не очень высоком уровне легко. Рассказывать о благочестивом общении и так далее. Все это не так сложно, но он проповедовал о высших стандартах. Мы знаем, мы знаем как проповедовал Прабхупад. мы знаем о стандартах Прабхупады. То есть Прабхупад говорил, что если какие-то так называемые почетные члены общества привлекутся ващновизмом, остальные массы, народные массы, также потянутся за ними. Поэтому Прабхупат старался проповедовать среди элиты. Он знал, что если в их сердце Будет заложен Седанта Вичар, если в их сердцах проснется бхакти, тогда они поделятся им с другими. Наш, к примеру, Бхактивиак Бхарати Господи Махарадж проповедовал большим массам. Санта Господи Махарадж, они проповедовали среди обычных людей. Но Госвами Махараджи и Бон Госвами Махарадж проповедовали. Их проповедь была настолько э, на высоком уровне, что если даже мы сейчас почитаем, то это будет сложно для нас понять. А Госвами Махарадж, допустим, одно его единственное письмо, если вы почитаете, вам будет сложно понять, о чем идет речь, потому что очень возвышенный язык, возвышенный уровень. В настоящий момент... Трудно найти предного, который поймет глубинное значение того, что писал Садананда Прабху. Люди заняты дешевыми вещами. Итак, Прабхупад был очень доволен проповедью Госвами Махараджа. В то время наш Бон Госвами Махарадж, Госвами Махарадж, не располагали деньгами. Представьте, прежде чем поехать в Европу, Госвай Махарадж ни копейки не брал от Прабхупады. У Прабхупады. Но ему же нужно было как-то приобрести билет на перелет, но он не, <laughs> то есть он ничего никогда не брал у Прабхупады, но при этом он никогда не говорил, что я всего достиг, добился сам, Прабхупад мне ничего не давал, ничего не брал у Прабхупады, то есть он не хвалился этим. Однажды. Во время его проповеди деньги закончились абсолютно. Но он получил банковский чек. Он пришел в банк, обратился к менеджеру. Но тот сказал, для того чтобы обналичить чек, не необходимо какое-то удостоверение, ваше удостоверение. Я не могу выдать Вам деньги без подтверждения Вашей Личности. Гасай Махарадж пытался объяснить ему, что я, я прибыл с Индии, из Гаудиа миссии но этого недостаточно, — говорил менеджер. Господи Махарадж а. озадачился, что делать. Но внезапно он увидел газету на столе этого менеджера. И там было изображение Господи Махараджа. Еще за день до этого, еще вчера, он давал Харикатху, и эта фотография была сделана там. Тогда он показал, это я. О, правда. Позвоните а, тем, кто устраивал это Харикадхо, и получите подтверждение. И менеджер с почтением отнесся к Госвами Махараджу и выдал ему деньги. Можно соперничать, сражаться с ващнавами, но вы увидите, что вы окажетесь в океане страданий из-за этого. Мы не можем как-то исправить ващнава, указывать на его недостатки, поскольку они находятся под руководством Господа. У вами Махараджа было, Госвами Махараджа сталкивался с огромным количеством проблем, но это не влияло на него, потому что он находился в постоянной связи с Прабхупадой. После того, как Прабхупад покинул этот мир, он начал уединенный баджан. в Нандаграме, я также там был, также там какое-то время провел, там огромное дерево, возможно, ему 200 лет или больше, и там под ним совершал Баджан Господь Махарадж. И совсем недавно я там приехал, его спилили, это дерево. И я стал ругаться с ними и сказал, что что вы сделали, глупцы. Негодяя. Госвай Махарадж совершал здесь баджан, а вы срубили дерево. дерево. Это демонический ум, от демонического ума такой можно сделать. Хирани Кашипу, к примеру, знал очень хорошо все. Сидханту, но это не говорит о том, что он великий преданный. Прабхупад говорит, те, кто не получили одобрение от Рупа Гасвами, Сваруп не могут быть приняты как подлинные. Точно так же я могу сказать, что те, кто не получили одобрение от Прабхупады, не могут считаться подлинными проповедниками. О чем их Харикадха? О Прабхупаде? Гасвай Махарадж начал уединенный баджан, но Хайгри в прамачаре был не согласен с этим. Он сказал, ты должен проповедовать. Гасвай Махарадж сказал, я, я могу построить небольшой храм и там совершать баджан. Нет, нет, сказал Мадо Гасвай Махарадж, я не позволю тебе построить храм маленький, и ты должен построить большой, большой храм. Но кто будет о всем этом заботиться, сказал Госвами Махарадж. Я, я, сказал uh, Мадава Госвами Махарадж. Вот это, это, это есть Мадава Госвами Махарадж, тот, у кого абсолютно нет зависти. Когда кто-то из, из его духовных братьев заболевал, и даже был при смерти, он ä, приглашал их в свой матх. И заботился заботился о них. Так как можно критиковать таких возвышенных вашнавов? Земля расколится надвое, как, если услышат дурные слова в их адрес. Итак, был в конце концов построен храм на месте встречи Гор Нитьянанда, Нандан Ачарья Баван. Это то место, куда Нитянанда впервые пришел. И встретился с Махапрабом. Махапрабху сказал, великая, «Великая Личность сейчас прибудет сюда». И все преданные отправились на поиски. Махапрабху сказал, что во сне я увидел, что Великая, великая Личность придет сегодня. И всю Навадвипу прочесали преданные, но так и не нашли. А, и потом, потом в Нитянан, в... В этом месте они обнаружили Нитянанту. Именно там, где сейчас расположен храм Госвами Махараджа. Как мы видим, великие преданные не строят огромных храмов. Например, Бон Госвами Махарадж. Очень маленькие а, Бажанкутиры он строил. Uh, small, to to small, В Калькутте у Госвами Махараджа И было маленькое, очень маленькое какое-то съемное помещение, very very, or or no, очень маленькие храмики строили ваше Господь Махарадж хотел проповедовать. Его храмы есть в Виндрапрастхе, в, в Дели, в, в нескольких местах. Я посещал те места. Недавно я встретил недавно я встретил управляющего храма М, Госвами Махараджа и очень жестко сказал ему, «Зачем вы сражаетесь друг с другом?» Во Вриндаване, на Имлитале, то есть на Имлитале вот это место было открыто Госвами Махараджа. В следующий раз я поподробнее расскажу об этих местах. Я расскажу о том, как он установил там храм во Вриндаване Винной Млиталии. Его проповеднический стиль, его любовь, его полное предание лотосным стопам Прабхупады. На 100% он был предан. Не было. Не, если открыть сердце Госвами Махараджо, мы обнаружим, что там нет места ни для чего помимо Прабхупады. Jay Silavakti Sarangusim Arajiki Jay, Прощение Госвами Махараджа его милости.